Здравствуйте, калиноводы. У меня спросили э, такую небольшую, вот мне пригнали машинку посмотреть, разобрать тоже калинку. Я по калинам в основном, по жигулям российским отлетаю. И вот мне прислали калинку. Ну, я в основном, так грубо говоря, занимаюсь калинками. У мужика... У этой коленки была претензия. Претензия заключалась в том, вот этот вот э, датчик, выходящий на панель приборную э, температуры, он мне показывал. Ну сейчас она уже за, э, на холодную стоит. Я не стал уже не прогревать ничего, поверил на слово и что он мне говорит, что у него постоянно э, подскакивает температура. То есть, где-то 5 минут она греется и потом заскакивает не на 90 стоит, а летит вот сюда, за 130. Бывает 120 стоит, 110, но не на 90. Прогревается она сразу моментально. Включил, говорит, греется и залетает. Шкалит. На 90 говорит, пару раз стояла и все равно потом залетает за 130, 130 и за красную черту. То есть впирается до упора становится. Он обратился, говорит, официалы у него взяли где-то, просили 10-15 тысяч, чтобы пересмотреть, все перебрать. Ну, молодец, мужик брать он тоже по интернету высмотрел, и так вот меня знает. Пришел ко мне, обратился, в чем была причина, я к ну, замеры, все это, канитель официалы предложили ему поменять панель но панель там стоит около где-то около 5000 там 4 с копейками можно за 3 найти ну вот грубо говоря 4000 около пяти около пяти тысяч стоит вот эта панелька но панельки ли было дело залез промерил поменял сейчас пойдем на улицу Пойдем на улицу Так, поменены были Датчик температуры он он Датчик температуры Потом э, датчик указателя температуры Вот он, он, он он болтик виден Датчик указателя температуры Был поменен Но ничего не спасло Не спасло э, Менял Менял он э, и Помпу менял. Менял он помпу. С помпой проблем то. Помп, помпа как бы там, но ну, я не стал уже разбирать, я уже перебрал и пересмотрел. Помпа вроде бы новая. И рабочая нормально, гоняет, ничего этого. Поэтому э, жидкость поменяли новую Мало ли что. Сливали с помпой, сразу меняли новую, ставили. Все равно э, ничего не получалось. И в итоге... В итоге, что мы сделали? Мы поменяли оба датчика, вот он один, вон он второй, поменяли. Изменений не было никаких. Затем слили полностью охлаждающую жидкость, заменили помпу. Но я уже поставил на место, уже откручивать не хочу. И вот попросили мужики выложить, я и выложу сейчас этот э, скину в интернет видео по помпе. Там ничего не было. Что я ему сделал Пошел Ну раз здесь по двигателю Все нормально, ничего нет Все пошли, мы сразу по проводке про По проводке мы пробили Я прозванивал с пацаном Помогал он мне помогал. И короче, ничего Там по электрике я претензий Не нашел Не нашел Потом, что сделано было Решили э, сделать э, Вот что еще Попробовать, так сказать. Кстати, на некоторых машинах помогу помогает, помогает хорошо. Зачищал, решили зачистить минусовые контакты. Прочистили. Здесь контакты. Вон он. Сейчас, наверное, будет плохо видно. Сейчас сфокусируется. Приближу, попробую сделать. Вот он, вот она жилка идет. Вот она, вот она, жилочка. Вот она, она, вот она будет. Это там единственное... Она, она единственная. Жилка идет от минусового провода. Вот пошло и, и вот она, я даже вот пошивили. Вот он идет. Зачищал. Бесполезно. Дальше. У нас еще где-то... А, вот он. Болтик. Вот он, коричневый. Вот он. Идет тоже минус. Я зачищал полностью. Вот это зачищал. И вот это. То есть я зачищал все полное подкапотное пространство от ржавчины на минусовую массу так же самое я зачищал и в салоне полностью разбирал торпеду, я уже собрал кстати, так что извините, показывать не буду оказалось в чем дело сейчас пойдем в салон вот это сама панелька проблемная часть я ее полностью разбирал, вытаскивал перебирали, э, смотрели все вот эти датчики, особенно вот на температуру, раз она нас глючила я ее смотрел, датчик на температуру датчик температуры, датчик был нормальный, там не ни дорожки, ничего то есть, э, первым делом если будете делать сами, не лезьте сюда, там э, сложная, сложная тяжелая работа если вдруг кто-то, то все вам ее точно, там если задели что-то, вам придется ее полностью менять, так что не надо лезть сюда я туда, кстати, залез, но ну, я залезу, её, там, ну, знаю, что я там, знаете, аккуратно залез, посмотрел. Причина оказалась в чем? Пойдем. Так как тот э, проблема с датчиком у нас оказалась в чем? Я решил, что э, вот к этим минусовым э, к минусовым клевам, которые уже здесь стандартные, он еще раз покажу, стандартные стоят, зачищенные стоят, я взял... Два провода. Ну, можно было потольше, но у меня что было. И он, кстати, пришел, ему сделал сразу, и я вам сказал не надо. На минусовую массу минус. О, вот она черточка минусовая. Вот она, минус. Минусовая черточка, если кто не знает. Минусовая черточка. Раз, поставил. Один провод. Провод с минусовой клеммой. Я его закинул на корпус двигателя. Я нашел самую, ну, сюда не стал, можно, ну, зачем, там не то. Я вот сразу его вот сюда, вот оно хорошо держится, и крепление хорошее. Закрепил, запомнили, один от минусовую клемму закинул на корпус двигателя. Нашел хорошую местечко, очень, кстати, хорошее. А второй, вот он, вот он, второй минусовой я его запустил на двигателе то есть сделал как бы дополнение но дополнение я не стал тоже на штатную на штатное место я не ставил не стал же делать тоже нашел аккуратное местечко то есть смотрите вот под свечами вот высоковольтными я вот сюда поставил минус закрепил между двигателем он хорошо видно первая свеча сразу он раз и поставил тоже Поставил, завел, проехал, ездил, я машину гонял, проверял лично, все нормально, у него теперь датчик температуры, все, запомнили мужики, закинули два провода, просто минусовых, минусовых два провода закрепили, все, пойдем в салон. Вот эта проблемка, то есть два минусовых провода Просто сделал дополнительные минусовые провода И помогла вот это. Значит в его машине была проблема с электрикой Электрика была э, Это из-за чего? Из-за того, что были окислены провода Но при зачистке у нас ничего не получилось И полностью устранить проблему мы Смогли только при дополнительных э, проводах Доп-проводах Так что мужики если будет такая проблема, будет шкалить, будет шкалить датчик температуры в салоне. Будет залетать за красную там или чего бегать. Попробуйте вначале, попробуйте вначале сделать, вот как я сказал, два просто сделать минусовые дополнительные провода. Дополнительно, кстати, поможет. Вот он говорил, да, в салоне... У него просили от 10 до 15 Так что вот она самая простая прич... Самая э, простая Причина нам, нам, К нам с ней пришли И простое решение Этой причины Два провода минусовых дополнительных Так что мужики ничего сложного Пробуйте Ладно спасибо Нет, До свидания